В этом видео я расскажу вам про 4 простых совета, которые позволят начать вам зарабатывать больше. Всем привет! Вы на канале Компания Должник Прав и с вами Гулян Александр. Один из очень действенных методов решения проблем с долгами – это увеличение дохода. Потому что долги – это простая арифметика. Сейчас вы тратите больше, чем зарабатываете и нужно изменить ситуацию в противоположную сторону. Нужно начать зарабатывать больше, чем вы тратите. Но многие не задумываются над этим вопросом просто потому что считают, что зарабатывать больше нереально. Такое Возможно. Более того. Не редкость так вот в этом видео я дам вам советы которые позволят это сделать сразу замечу что есть один пункт без которого три остальных не будут иметь никакого значения и о нем я расскажу в самом конце поэтому обязательно смотрите это видео до конца а пока друзья напишите в комментариях какой доход вам хотелось бы иметь итак начинаем первое с чего нужно будет начать это проработать свои установки по поводу увеличения дохода как я уже сказал многие в принципе не занимаются этим потому что считают нереальным и когда человек живет с убеждением с установкой что все зарабатывают 20 тысяч это нормально и больше зарабатывать в принципе невозможно потому что я столько зарабатываю мои родственники столько зарабатывают мои соседи столько зарабатывают и все кого я знаю зарабатывают плюс-минус примерно столько же а все кто зарабатывает больше либо заработали эти деньги нечестным путем либо им повезло либо у них были богатые родители либо еще очень много много всего вещей которые не позволяют даже допустить вашу голову мысль о том что зарабатывать можно больше здесь нужно очень хорошо подумать поковыряться в своей голове и подумать с какими установками вы живете по поводу денег и по поводу дохода я точно знаю что очень у многих людей есть негативные установки по поводу денег такие как деньги это зло а денег одни проблемы все богатые люди воры и так далее то же самое относится и к работе много денег нигде не заработаешь каждый следующий работодатель будет еще хуже предыдущего сейчас везде обманывают честным людям нигде не платят так вот друзья если вы живете с такими установками или с какими-то подобными то даже не думайте о том что ваш доход увеличится потому что как я уже говорил для того чтобы увеличить доход сначала эту возможность нужно допустить в свою голову а значит нужно менять свои установки и чтобы у вас была возможность более подробно и детально разобраться с этим вопросом специально для вас я проведу бесплатный вебинар на который вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании к этому видео Итак, следующий пункт это научиться отдавать больше и быть готовым нести большую ответственность что это значит очень часто мы встречаемся с такими ситуациями когда люди хотят сначала получить что-то сначала дайте мне а потом я уже подумаю отдавать в ответ или нет например вы сначала начните мне на работе платить больше а потом я уже подумаю начать мне работать лучше или нет при этом возможно человек на работе действительно устает действительно работает но живя с такими мыслями что сначала дайте мне больше а потом я уже начну отдавать па бухгалтерию взял а него заплатили так вот этот подход он совершенно неправильный, потому что работает все совсем наоборот причем неважно нравится вам это или не нравится работает это именно так сначала вы начинаете больше вкладываться больше отдавать стараться больше дать пользы и больше взять на себя ответственности и после этого вы каким-то чудным образом начинаете зарабатывать больше причем эта причинно-следственная связь работает абсолютно всегда но здесь есть еще один очень важный момент это лименной буфер. То есть вы сейчас начинаете вкладываться, больше начинаете что-то делать, и через какое-то время вы начинаете больше получать. И очень много людей разочаровываются, когда не получают результат сразу. И опять же, можно услышать, ну да, я начал работать больше, или я старался делать больше, старался взять на себя больше ответственности, но взамен ничего не получил. Так вот, здесь речь идет о том, чтобы уметь дождаться заслуженного результата. Друзья, сейчас можете задумываться, а являетесь ли вы в чем-нибудь профессионалом, а хорошо ли вы делаете свою работу. Работу, а делаете ли вы свою работу со 100% отдачи а если вы хотите начать зарабатывать больше причем зарабатывать не на чуть-чуть больше а значительно больше то будьте готовы к тому что отдавать сначала придется в разы больше это закон который работает вне зависимости от того нравится он вам или нет если вы впервые смотрите мои видео то обязательно подпишитесь на канал здесь вы найдете очень много полезного о том как избавиться от долгов и повысить уровень своего финансового благополучия Итак, третий важный пункт который позволит вам зарабатывать больше это начать пробовать больше различных вариантов очень часто мы сталкиваемся с тем что человек годами работает на одной какой-то работе она его не устраивает возможно он даже вкладывается отдается но возможно это действительно не самое подходящее место для работы но при этом когда речь заходит о том чтобы поменять работу то человек сразу встает в ступор потому что как бы ни было плохо человек уже привык а привычка как говорится, страшная сила так вот смысл заключается в том чтобы начать пробовать больше различных вариантов возможно вы пашите какой конь с утра до вечера вы устаете в 5 утра ложитесь в 12 часов вечера вот и при этом сказать вам работайте больше ну, но она как бы не актуально потому что больше работать уже некуда у вас так же как у всех остальных 24 часа в сутках есть только тогда для вас будет вариантом подумать как свою работу вы можете начать делать по-другому возможно вам нужно устроиться на другую работу в другую компанию где за ту же самую работу вам просто будут платить больше или нужно как-то оптимизировать Свою работу так чтобы с теми же самыми усилиями начать зарабатывать больше очень часто особенно это относится к тем кто работает сам на себя можно начать просто брать больше денег за свои услуги я точно знаю что есть много хороших профессионалов которые просто стесняются назначить цену выше так вот подумайте какие варианты есть в вашей работе чтобы в тех же самых часах которые вы работаете не знаю 8 10 или 12 часов в день вы начали зарабатывать больше больше. А если вы уже годами сидите на работе, на которой вам не платят деньги и на которой нет вообще никаких перспектив, то просто найдите себе другую работу. Только, пожалуйста, сначала честно ответьте себе на вопрос, а являетесь ли вы профессионалом в своем деле потому что если вдруг нет, то скорее всего работу будет менять бесполезно, потому что на следующий будет все то же самое. И тогда для вас подходит вариант сначала стать профессионалом в каком-то вопросе, а потом уже начать получать за эту работу больше денег. Друзья, ну а если у вас с долгами сейчас совсем все плохо, вас достают банки, коллекторы, и вы вообще в принципе не понимаете, как выбраться из этой ситуации, то напоминаю, что вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией. Для этого вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, оставить заявку юристы с вами свяжутся и детально разберут ваш вопрос подберут варианты решения которые подходят именно для вас ну а теперь самый главный пункт вы можете ответить себе на вопрос для чего вы хотите зарабатывать больше и проблема заключается в том, что очень многие люди, а возможно и вы, не могут ответить на этот вопрос. Зачем мне зарабатывать больше? Давайте немного поподробнее разберемся с этим вопросом. Если спросить у людей, хотели бы вы зарабатывать, например, 100 тысяч рублей в месяц, или хотели бы вы зарабатывать миллион рублей в месяц, то многие сказали, конечно, хотел бы. Так вот, в этом выражении хотелось бы и заключается основная загвоздка. Потому что нету четкой нужды, нету четкой потребности. А пока человек говорит, я хотел бы, то это и остается желанием. Человек транслирует, что это какая-то неизбыточная мечта. Мне хотелось бы иметь Мерседес, мне хотелось бы иметь Дом у моря, мне хотелось бы зарабатывать миллион. Так вот, пока везде есть это хотелось бы, то можно сразу сказать, что этого никогда не будет. И опять же, есть правила и законы денег, которые работают вне зависимости от того, нравится вам это или нет. И если вы четко не понимаете для чего вам нужны деньги то ваш доход не будет увеличиваться потому что вы сейчас имеете все то что вам действительно нужно если кто-то скажет что это не так что я не хотел бы жить в долгах я хотел бы жить в другой квартире я не знаю хотел бы иметь другую одежду и все прочее то это опять хотелось бы но на самом деле вы имеете все то в чем у вас есть действительно острая необходимость поэтому друзья ответьте себе на этот вопрос он очень важный чего вы действительно хотите Поставьте себе четкие финансовые цели. Если вы, например, хотите выбраться из долгов, то для начала, как мы уже говорили, посчитайте, сколько у вас долгов, сколько вам денег нужно зарабатывать в месяц, чтобы эти долги у вас начали уменьшаться. Еще найдите для себя сильную мотивацию, для чего вам нужно это сделать. Представьте, как будет выглядеть ваша жизнь, когда в ней не станет долгов. Когда вам больше не будут звонить банки и коллекторы, и больше не будете испытывать никаких проблем, связанных с этим вопросом. Есть такое выражение, наверное, вы его слышали, морковка сзади, морковка спереди". Это мотивация от проблем и мотивация к тому, чего вы хотите. Так вот, долги, это мотивация от проблем. Да, есть проблемы, которые нужно решить. К этому можно отнести какие-то заболевания, например. Да? Когда есть заболевания, то это проблему, которую нужно решить для того, чтобы дальше жить нормально. Но обязательно, помимо этого, еще себе мотивацию к которой вам захочется стремиться например вы хотите себе новую квартиру новый автомобиль покупать себе более качественную одежду возможно ходить ужинать завтракать обедать в рестораны подумайте чего вам действительно хотелось бы в жизни возможно это какие-то вещи для вашей семьи для детей для вашего мужа или жены для ваших родителей на самом деле в мире есть очень много интересных вещей до которых вы можете дотянуться и которые вам доступны После того, когда вы определитесь, чего вы действительно хотите Поймите, сколько это стоит И сколько на это вам нужно денег Например, если это какая-то большая цель Вы хотите купить себе новую машину то посчитайте, сколько вам нужно зарабатывать в месяц, чтобы накопить на эту машину. Если вы хотите купить квартиру, то же самое, посчитайте, сколько вам нужно зарабатывать денег в месяц. Это могут быть какие-то небольшие вещи. Например, поймите, сколько стоит завтрак в вашем любимом кафе или ресторане, чтобы ходить, завтракать туда, например, 2-3 раза в неделю и радовать себя этим. Этот вопрос может кому-то показаться слишком простым. Easy, easy. Потому что, вроде бы, как бы, ну, что непонятно, чего я хочу. А кому-то может показаться слишком сложным. Потому что, опять же, непонятно, а чего я действительно хочу, а что является моими надуманными целями, которые, возможно, никак меня не мотивируют. Так вот, задача сейчас начать постепенно разбираться с этим вопросом. И если вы будете постоянно держать на нем фокус внимания, то нужные ответы вам обязательно придут. Друзья, специально для вас мы подготовили целый плейлист с полезными советами, который поможет вам улучшить ваше финансовое положение. А вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш вкус. На этом все. С вами был Онгурян Александр, до новых встреч на ютубе!